Сегодня мы рассмотрим такую фишку, как э, добавлять фотографии в свой профиль Instagram с компьютера без каких-либо дополнительных установочных программ. Для этого вы все об этом знаете, чтобы добавить в Instagram фотографию именно с компьютера, нам необходимо установить разные программы. Так вот, сейчас возможно все это делать без программ. Для э, этого нам нужно установить расширение, Вот видите вверху такой у меня значок стоит «Очки». Вот это расширение мы просто должны установить на свой Google Chrome. Заходим в три точки. Как всегда, дополнительные инструменты расширения. Спускаемся в самый низ. Еще расширение. В поиске вбиваем в английском «User». Находим «User Agent Switcher». Нажимаем. И äh, выбираем вот этот «Для Chrome». Chrome. Мы видим, что у меня он уже установлен. Вам нужно будет нажать вот на подобную кнопочку «Установить». Потом появятся вот эти вот очки у вас в правом верхнем углу. Еще раз нажать, активировать. И, в общем-то, все у нас готово. Итак, все, расширение мы с вами скачали. Давайте посмотрим, как все это работает. Заходим на свою страничку в Instagram. Именно с компьютера. Зашли. Видите, да, что у нас ничего невозможно установить без определенной программы. Что же мы делаем? Нажимаем на данное расширение и выбираем Windows Phone. Windows Phone 8. У нас происходит загрузка. И у нас получается э, профиль э, точно такой же, как на телефоне. Обратите, внизу у меня стоят, да, например, фотоаппарат, все вот эти значки, да, которые стоят у нас на телефоне. У некоторых это может стоять вверху, у меня вот в данный момент стоит внизу. Ну что, попробуем с вами а, создать какой-нибудь пост. Давайте зайдем в фотографию. Выберем сейчас фотографию. У меня уже есть заготовленный пост. Так, ну давайте... Давайте вот эту вот фотографию мы добавим. Далее нажимаем то есть, вот у нас она в большом формате появилась. Да, тут можно даже редактировать. Но мы нажимаем далее. И теперь сюда нам нужно ввести публикацию. Я возьму уже публикацию со своей странички ВКонтакте. У меня была подобная публикация. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть. Вот мы ее копируем с вами. Полностью, да? Опять переходим в Инстаграм. Вставляем текст. Если нужно, обязательно пишем хэштеги. Но я уже писать хэштеги не буду. А, вот таким образом. То есть вы можете прокрутить вверх всю свою информацию. Вниз. Фотография у вас справа находится. И нажимаем поделиться. Идет а, публикация нашей фотографии. Давайте посмотрим. Зайдем на свою страничку. Обновим ее сейчас. И вы видите, наша фотография появилась. Давайте посмотрим, появилась ли с ней публикация. Публикация тоже появилась. Сама фотография появилась. И э, с телефона я уже зашла, посмотрела. Фотография вместе с публикацией у нас появилась. Ребят, это очень прям здорово, облегчает работу Инстаграм, поэтому используйте данные, данную фишечку, скачивайте подобное приложение. Чтобы вернуться обратно к состоянию э -э хрома, да, мы опять же нажимаем, возвращаемся в Chrome, У нас убираются все фишки, которые должны быть с телефона. И мы можем дальше работать э, на своей странице э, в самом Chrome. Вот таким вот образом, э, очень просто и легко, мы добавляем на свою страничку в Instagram фотографию и делаем посты. Э, до новых встреч! С вами была Екатерина Клопенко. Если мое видео для вас было полезным, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч! Пока-пока!